Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы знаете, обычно по пятницам выходит обновление, но, увы, вчера оно не вышло, и разработчики выпустили вот такой вот интересный ролик, который мы сегодня вместе с вами посмотрим и немножко проанализируем. Я вот его вот тут немного запустил, и мы видим уже надпись Update версия 1.5, сейчас у нас версия 1.4.6, и, кстати, это достаточно такой большой прыжок, так что давайте посмотрим, что интересного там у нас добавят. Самое первое, что мы видим, то что тут у нас открывается подземелье бункера Альфа и говорится немножко про пароль. И теперь наконец-таки он все-таки появится и все эти мифы про него пропадут. Но вот мне еще интересно, будет ли перезагружен бункер Альфа, потому что я видел на скринах в плеймаркете то, что тут будет очень много зомби. Я вот пока что по этому поводу не уверен. Ну да ладно, надеюсь то, что вы перезагрузите, и будет здесь что-нибудь интересное именно сверху, а не только в подземелье. Давайте посмотрим дальше. Тут кстати у нас новое оружие, я так вижу миниган у чувачка. Давайте глянем. Мы видим то, что тут вот как раз-таки про него и рассказывается. Вот мы зашли, скорее всего, в подземельях. Хотя, знаете, может, многие подумали то, что это, например, не новая подземелья, а какой-нибудь новый бункер. Но здесь, видите, за стенами находится земля и, скорее всего, будет все-таки подземелье. Но самое странное то, что разработчики выкладывали эти скетчи именно не на подземелье, а на новый бункер. Но, в конце концов, решили все-таки это все в бункер засунуть. Это очень странное такое решение. Ну да ладно. Мы здесь видим минигана уже в использовании. Давайте глянем, что у нас тут происходит. Зомби очень много. И вот мне еще интересно. Можно ли будет миниган скрафтить Либо же мне придется его обменивать там у торговцев. Но скорее всего скрафтить наверное даже и нельзя будет Все таки верстак для оружия еще недоступен И скорее всего именно там будет делать этот миниган Так же как и другие огнестрельные пушки Это тоже очень странно и пока что непонятно Хорошо продолжаем дальше Здесь очень много будет всяких туннельчиков Мы видим также здесь ловушки в виде лазеров Тоже это интересно Но для чего они будут использоваться Для зомби или для нас Вот это тоже непонятно Ладно дальше мы видим токсичных толстых. Других зомби-бегунов Ну, это все понятно Также этот персонаж продолжает воевать С помощью своего мини -гана. И смотрите, когда какое-нибудь тело пробегает Вот рядом с этими лазерами Какой-то звук происходит, смотрите Вот вы слышали, только что был звук Давайте еще раз даже послушаем Вот видите Звук прям слышно То есть получается этот лазер будет детектить тела Которые будут на его луч прибегать Это понятненько, ладно, смотрим дальше У нас тут миниган против минигана Либо же это просто турелька, хорошо Это типа ловушки будут в этом подземелье Я так понимаю, ясно Дальше что у нас? Громила будет в подземелье Но скорее всего с ним мы воевать не будем Потому что он находится в какой-то отдельной комнате И нас он, ну, трогать точно не будет Я так понимаю Дальше мы видим какие-то газы различные Ну все это ловушки, вот эти лазеры, газы все это именно ловушки, это какая-то лаборатория подземная, я так понимаю. Здесь вот уже, походу, и создали этот вирус, если так, ну, куда-нибудь углубиться в историю создания игры и так далее, из-за чего этот вирус зомби появился. Ну, скорее всего, именно лаборатория, в которой все это сделали, я так понимаю. Тут вот главный ученый, блин, превратился в громилу, который бегает по зараженному лесу. А иногда их там сразу двое бывает. Так, дальше у нас еще турельки, и мы видим надпись «Шанс найти ручку». Но это понятно, кстати, говорили то, что он будет в аирдропах, но не говорили, точнее, это так было, я думаю, это 100% информация, оказывается, это было обман, вот это, конечно, обидно, буду в следующий раз проверять информацию, чтобы она была на 100% достоверной, хорошо, дальше мы видим еще раз турельку, еще один терминал, кстати, и вот не знаю, будет ли от него пароль нужен. От этого терминала, вот это тоже непонятно Тут же дверь, подключенная к этому терминалу Кстати, новые двери, как раз-таки, которые разрабатывали Мы также видим здесь всякие ящики, которые тоже скетчи скидывали от них Ну, понятненько, турелики, все это ясно Шанс найти ручку и бензобак сзади, что тоже очень круто Продолжаем дальше смотреть Там мы видим еще один чопер, И рядом этот новенький военный контейнер на 24 слота для вещей Понятно И, кстати, вот мне интересно, что это за такой пол под чопером стоит Вы видите, да, это... То есть это не третий уровень пола, это какой-то другой, это железный пол. Вот это прикольно, понятненько. Ладно, смотрим дальше. Новый появится мясник у нас. Еще говорили то, что он будет с мясницким ножом, но, как мы видим, он без него. Это обычный зомбак, просто у него поменяна немножко текстурка. Ладно, это понятно. Появится, кстати, АК-47, это тоже очень круто. И с него уже будет где-то урон стоп, потому что я видел ролик, и там громили выносился по 5 хп. И как раз-таки в 20 раз, если уменьшать, то будет 100. То есть, понятно, но где я все это смогу найти? Вот, мне интересно, скрафтить, может быть, может быть, обменяться с торговцем. Вот здесь помер этот вот толстяк. Так, дальше у нас что? Это можно найти только в бункере, я так понимаю. Хорошо, здесь различные раскраски. Все эти краски, которые я уже тысячу раз находил в аэродропах, на каких-то локациях. Ну, краски сто процентов можно будет найти не только в бункере. А вот то, что можно будет найти только в бункере, так это, походу, калаш, миниган. Вилку и дальше бензобак. А это все уже будет, наверное, по локациям разбросано Просто там рядом с ними же все-таки нет Вот такой вот э, желтенькой текстурки что это типа звездочка, что ли ну, блин, я даже не знаю на самом деле. Ну и в этом плане вроде бы все. Здесь у нас различные раскраски, шанс найти вилку, бензобак, миниган и калаш. Но если честно, если это обновывает только в пятницу, то я понятия не имею, когда выйдет онлайн. Если они добавляют каждую неделю там по одному бункеру, и то это случается раз в месяц, потому что до этого были обновы абсолютно ничего не добавляющие. То есть, ну, там получается с обновой 142 или с какой-то там еще, может, более ранней. Там вообще практически ничего не изменилось, добавили только души, еще парню нужных вещей, которые использовать, ну, по идее, даже и нельзя. То есть, я даже не знаю, когда будет добавлен онлайн, если с такими темпами добавляются другие какие-то новые вещи. Это будет вообще очень-очень-очень долго. Так, дальше что у нас? Также канистра вот появилась. Но ну, канистру можно не только в бункере найти. Но все-таки я понимаю, что найти в бункере можно будет только бензобак, вилку, миниган и калаш. То есть это можно будет найти только в бункере. А все остальное не только в бункере, потому что оно не выделяется такой вот желтой текстуркой. Ну и все, что ли? Ролик подходит к концу. Да, last day on earth. Кстати, по поводу еще, хотел сказать, мотоцикла. Меня смущает то, что здесь ребята не указывают то, что можно будет его полноценно собрать и кататься. Нем все-таки вы знаете то что компания кефир это реальные тролли и они могут добавить в игру допустим краску для чопера хотя чопер ты сам собрать не можешь, да и покрасить ты его тоже не можешь но краска в игре будет все-таки чопер возможно и нельзя будет собрать так что по этому поводу тоже можно будет подумать и потом посмотреть что все-таки будет в обнове в общем то на этом все ребята я надеюсь что ролик для вас был полезный те кто мне напишут в комментарии то что зачем ты снимаешь эти видео ведь можно было все посмотреть в официальной группе но на самом деле именно из моих роликов многие люди которые которые играют в Last Day On Earth, узнают об обновлениях. Так что я надеюсь, что этот ролик был хоть кому-то полезный. Всем огромное спасибо, ребят Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. Всем удачи и пока-пока.